Всем привет, друзья, вы находитесь на канале Go Play Games, И мы продолжаем Resident Evil Делать uh, яшку 55 лет папику Поэтому надо как-то... Что, что, что, что? Почему ты не работаешь? Вот, все заработал Так а? В смысле? Что надо сделать? Чтобы блокик получить ранг Б В испытании в зоне 1 Вот зона 1 А, вот тут вот Это нам типа заново его нужно пробежать На Б на Бэшку. че чу чу чу чу Испытательная зона 1. А вот это, чтобы открыть? А, Б, испытательная зона 2. Вон она. А вот испытательная зона 2. А, гостевой домик. Господи, господи, сколько тут всего интересного. Ну, короче, погнали. Нам нужно получить Бэшку. Так, размялись. Так. Как обычно, значит, берем сначала дробаш, берем э, дробаш, гильзы, э, на всякий случай аптечку, одну, наверное. Заткнись, пожалуйста, это без. А? Где, где аптечка? А вот она. Фух, фух, так. Одну, вот так вот. И возьмем глаз. А, подождите, а вот это ударная сила, это что? Упрощает отбрасывание врага. Огневая мощь. Я не знаю, нужно мне это или нет. Ясновидение. Даже не знаю, нужно ли мне ясновидение. А давайте возьмем. Оно, в принципе, мне в прошлый раз неплохо помогало. Так, короче, окей. Да-да-да, so ты голоден, ты голоден Так, куда мы идем сначала? По идее, там и наверх Можно пройти Ну давайте Вни Сначала внизу Погнали, да Вперед Так Это мы все забираем Мы можем еще унести, поэтому продвигаемся дальше Открывай а, тут я не помню, тут есть что? Ага, это я по кругу прошлась. Шикарно! Так, пробегаем, пробегаем, пробегаем. Так, тут синяя дверь. Чтобы открыть синюю дверь, нужно уничтожить синего монстра. Так, пробегаем дальше. Перезаряжаемся по пути, прямо вот по дороге. Так, тут что-то тоже должно быть. Вот оно, вот оно, вижу, вижу, вижу. Привет. Блин, они такие прикольные в кепочках ходят, они такие классные прям, я не могу. Так, у нас что, все, забито, бежим. Так, давай, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Блин, как? На С 9 минут, как? Это вообще реально? Так, сейчас мы добегаем до сюда. Потом идем вот в эту вот сторону. Так. Отдаем. Ну давай, быстрее. Быстрее давай. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Давай. Все, бежим Ма! дальше. Пока он там питается. Так, идем сюда. Первым делом. Тут нужно синего завалить. Отлично. Все, вот это вот хватаем. А, пошлите, сразу к нему отнесем. Сразу. И потом побежим вниз. Внизу там как раз была вот эта вот синяя закрытая дверь. Возьмем эту синюю закрытую дверь. Так, погнали, быстро. На. А, Мама! На. Мама! Давай, давай, давай, давай. Мама! Бежим туда. Чё, чё у нас с ружьем, господи? Ага, перезарядить. Давай, давай, давай, давай, быстрей. Вот открыта, открыта дверь, смотрите. Смотрите. Все по плану, все идет по плану. Там, по идее, должно быть что-то крутое. Так. Так, ну мы пока на ашку идем. Вот, набрали. А тут что-нибудь есть? Так, назад, я говорю. Ты что там танцуешь назад? Еще вот этот вылез. Ну давай, давай, давай. Э -э -э. Э -э. Блять. Ну я же попала в него! Вот. Так, перезаряжай, давай, быстрей. Так, перезаряжай. Куда дальше идем? Куда дальше? Ага, опять сюда сюда, сюда же и пойдем. Так, на время боя у меня вот а, вроде бы есть, остановилось время. Так, давай! Ёп, твою мать! Давай, давай, давай, давай. Так, у меня еще пока есть патроны в дробаше, да? Да, еще немного есть, 6 штук. Нормально. Нормально, пока выдержим. Так, туда идем. Проходим дальше. Там, по идее, мы можем и внизу побродить, и наверх зайти. Блять, или не можем мы? Вот тут, по идее, там лесенка должна быть. Проходим. Да, вот лестница. Так, поднимаемся по лестнице. Вот, еще одна дверь. Да твою же мать! Промахиваться вот сейчас вот вообще нет. Ой, как хорошо. Так, давайте приправим ему. Вот, хорошо. Так. Не знаю пистолет насколько нам поможет плюс 15 секунд следующий плюс 15 дальше кто есть еще кто ну все что ли эх а это то надеялась ага вот еще А, это типа я с ним могу идти. А я думала, там на месте, блин, стоять нужно. Я что-то это... Так, проходим дальше. Тихо, молчи, молчи, молчи. Уже, уже несу. Так. На. А -а -а. На. А где я еще что? же что тебе не нравится? Спокойно. Так, вот тут я еще не где мой дробаш возьми дробаш дура твою мать так последний патрон у меня остался нормально держимся захватываем так э, мы его сможем как-нибудь обойти думаю да Опа, па па па па па оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп. Так, у меня тут все по нулям. Патронов больше нет. Так, сейчас мы ему приправим жрачку. Так, приправа. Давай. Все, убирай, убирай, убирай. Давай, погнали. Это ставь ему. Давай, и вот это вот ставь. Все. В смысле, нет? Убери это, убери! Бери пист. Твою мать! А, я не могу с, с этим управлением. Еще хочешь? Возьми ствол, я тебя умоляю. Я тебя умоляю. Так, мы уже приближаемся к Б. Мы уже на Б. Так, пойдем дальше. А где рыжий-то? Где мне рыжего убить? Вроде наелся. Что это? А как-то я его... А, я же там еще три бутылки взяла внизу. Ну давай быстрее, Мия. Ты, ты же ведь этот самый, блин. Там секретный агент, все дела. Так. Все, набрали, бежим. Давай, давай, давай, давай, давай. Мы должны успеть. Должны. Должны успеть. Пять минут. Пять минут, БТБ. Мы должны успеть. У нас сейчас 6 все, все, все нормально. Успеваем, успеваем, успеваем. Так. Выставляй. Ня. Выставляй. Mm -hmm. Успели. Мы молодцы. Мы успели. Мы открыли. Чувствую, дальше я, меня будут просто вот так вот. Вот, быстрая перезарядка. Замечательно. Это вот это то, что мне нужно. Ту -тут -тут -тут -тут -тут -тут. Вот. Что у нас? Открылся главный дом. Погнали. Что делать? Что делать? Погнали, погнали, погнали. Музыка такая. На-на-на-на. на, на, на, на. что он как-то долго грузится. Мне даже как-то страшно становится. Во, погнали. Так, что еще? оказывается, мама готовит ужин. Как выясняется, секретный ингредиент отбросы. Если честно, для меня это шок. Поверить только, мне понадобится время, чтобы с этим смириться. Мое любимое блюдо сделано из отбросов. Фу! Ага! Наверное, все любят торт. Он такой восхитительный. Конечно, он и так очень вкусный, но можно добавить в него что-нибудь сладкое. Постой-ка, ты когда-нибудь видел взрывающийся торт? Умора! Наверное, все согласны, что торт один из самых вкусных продуктов питания. Я его просто обожаю. Хоть замуж за него готова. Эй, не люблю складкой. Ну, как бы люблю, но не особо. Так, ну, дробаш. Берем. Что у нас? О, 30 патронов. Подозреваю, что-то будет. Топливо для горелки? Так, ну, быстрая перезарядка. Да. Ясновидение? Я даже не знаю, даже не знаю Кто у нас еще есть? Блин, как тут дохера всего? Серьезно Так, ну аптечка нам нужна Хотя бы одна штука Хотя я думаю, тут мне понадобится аж две Ладно, давайте пока вот так вот будем Достаем дробаш Достаем дробаш А, и погнали так. Так. Отлично, одна дверь открыта. Там какой цвет? Зеленый? Да, зеленый. Блин, теперь этих надо всех хвалить. А вот и зеленый. Да сдохнет ты же уже, нет? Что, что, что ты так долго ты помираешь-то, а? Перезаряжай! Все равно долго перезаряжает как-то. Ну, неужто? Все, бежим зеленую. Причем две зеленые еще вон там вот внизу. Есть зеленая, она тоже открылась. Так, замолк и не мешай, не отвлекай. Так, что тут? А, для пистолета мне не нужны, пока патроны. Вот. Вот так. А, для дробаша надо? Что еще? Сыр? так тут что у нас а, не, не надо еще какой-то сыр специи опять так что еще что у нас тут еще больше ничего нету, да? тогда валим еще внизу зеленая дверь открылась так сейчас джек погодь погодь ты обжор то а? жрет он просто как не в себя погодь мы же можем это припра... Да давай, работай. Вот с этим давай. Это я не знаю с чем. А, с этим? Серьезно? Окей. Mm -hmm. okay. mm -hmm. Так, погнали. Mm -hmm. Ну, давай, давай. Mm -hmm. Так, плюс 320, отлично. Mm -hmm. Так, погнали теперь вот в эту вот сторону. Там мы вроде бы все, все, что могли, все забыли. Блин, надо было в зеленую идти. Зачем я поперлась сюда? Зачем я поперлась сюда? Тут все закрыто не будешь, да? А, тут тоже есть дрова. Тут тоже есть зеленая дверь. А тут что? А, пистолет. Нет. Зеленая дверь. Так, тут пивасик. Пивасик это хорошо. Аптечка мне не нужна. Пистолет мне не нужен. Тут ничего интересного. Так. Ну, давай, траву. Траву, ладно, траву, ладно. ней жить можно. Кто еще у нас? Так. Там вроде они очень... А, подождите, там жить можно пройти. Да, блин! А-а-а! Что? Где? Стой, погодь, погодь, подожди, подожди, где ты? Э, подожди, подожди, подожди, подожди, я его слышу, но не вижу. Вот он. Hey, oh <laughs> а, нихер. Хэй, ю, хэй, хи, I'm here, ля-ля-ля. Я тоже здесь. Так. У меня патроны от дробаша тем временем кончаются постепенно. Так, погнали. пиво? Вообще, это шампанское? Ну, блин, мне как-то... Просто издали оно, кажется, выглядит как пиво, блин, когда ты его подбираешь. Здрахуй! Серьезно? Да, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди! Вот. Есть контакт. Тут что? Давай. Давай, -мо! О, она быстрее бегает. Что такое? Кто там? Отлично. Блин. А, а у нас ничего нет. А, мы же наверх можем сходить. Наверх, наверх, наверх. Пошли наверх. Побежали наверх, вот в эту вот сторону. Тут есть фиолетовые двери, которые мы открыли. Так, прекрасно. Еще торт. И да, отлично. Пивасик. Порох. А, прикольно, конечно. Но а у нас еще есть место. Нет, все. У нас место. Подождите, подождите, подождите. А, сыром, сыром мы это можем. Вот. У нас еще одна ячейка освободилась, но как бы. Я боюсь, что мы уже ничего не это не запихнем в эту ячейку. Так. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Несу, несу, несу. Подожди, подожди, ну что ты такой нетерпеливый, а? А, мы же можем вот это вот приправить. Погодь, погодь, приправить вот с этим вот. Отлично, все, отдавай, давай ему быстрей. So давай. Cool. Да давай! More. Все, беги. So cool. Так, что у нас с дробашом? Где? Возьми, дробаш, пожалуйста, я тебя молю. Просто молю. Держи и не отпускай. Так. Тут, по-моему, фиолетовая дверь была, да? Да, да, да, да, да. Так, и мы, а мы, мы только что отсюда. А тут еще что-нибудь было? Нет, вроде больше ничего нету. Ладно. Ну тут хотя бы был торт. Блин, там. Надо быстрее, быстрее, быстрее. А где? Где еще синий чувак-то? А, вот тут еще можно спуститься. Опа! Так, хорош. О, тоже хорош Специи Отлично Так, сейчас мы вот это вот Подожди, не нападай на меня, подожди, подожди Суп добавим О, а еще вот это вот возьмем И все Замечательно Прекрасно Давай, перезаряжай Быстрее, быстрей. Открой Так, а где? Куда? Куда, куда нам бежать-то? Я, я, я запутал, заблудилась. Так, нет, не сюда. Всё, у нас нет места. Ни на что нет места! Бежим! Так, возвращаемся обратно к нему. Так, можно так, можно через этот самый, через балкон, но я что-то как-то решила вот так вот, да. Так, все, пробегаем. Сейчас все найдем, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, ну у нас бэшка, успеваем, успеваем на бэшку, все в порядке, с первого раза успеваем, причем мы даже ствол не меняли, так, готов, а, принимай, дальше, давай, и вот это вот давай, на еще, в смысле мор, мор, Скотина Блин, еще тебе? Ты не охренел ли? Сколько в тебя влезает? Твою мать, мы не успеваем Где синий, блин, урод-то, а? Кошмар, вообще пипец Так, спрыгивай. Где-то... Нет, не сюда. Вот тут вот, вот тут вот. Две бутылки пива. Должно хватить, должно хватить. Так. В смысле? Ты не сдох. Сдохни. Так, ну у нас есть а, осрочка некоторая. Все, он все нормально, так, тихо, бежим. бежим. Блять, а... Что вы не сдохнете-то, а? Так, еще небольшая срочка у нас есть. Перезаряжай! Блин! Я не нажимаю, перезаряжать, она не перезаряжает. Что, что вообще у тебя с тобой происходит? Так, давайте, вот тут вот пробежим. Давай. Тут, по крайней мере, хотя бы мы сможем Это, себя срочку сделать, небольшую. Вот 9 минут, отлично. А -а -а -а, давайте, мы успеем, мы успеем, мы успеем, мы успеваем. Успеваем, успеваем, успеваем, успеваем. Две бутылки пива несу. Давай есть! Победили, мы смогли, мы смогли, мы смогли. О! На бэшку, тоже на бэшку. Я тянул как могла, просто. Я не понимаю, как можно на Эску! Стойкость, навык. Что это? Стойкость один! Гостевой домик. Я не понимаю, как это вот, вот можно уложиться вот за 12 минут вот в это вот все. Вообще это, это по-моему, это нереально. Долбаные наушники, Я постоянно. У, уши чешутся, все не так, как. Да. Да. Терпеть не могу на наушниках сидеть. В затычках. Так, ну у нас а, только... А, вот это вот открылось, да? Ну, пошли, пошли. С, четыре минуты? Это, подождите, это как? В смысле, четыре минуты? В смысле? А, -а, -а. а, мы тут были. А это я тут куда-то что-то нету что не нажала? Так. В смысле, гильзы для дробаша три штуки? Это у меня семь патронов, что ли, будет? Тогда берем пистолет определенно точно и берем патрон для пистолета. Ага. Стойкость повышает максимальное здоровье. Не надо. У нас одна аптечка. Сильная аптечка. Огневая мощь. Значительно меньше силы атаки. Ускоряет перезарядку. Перемещение. Не ослабляет защиту. Кстати. Вот это нам нужно определенно точно. Аптечка. Аптечка. В принципе, нет, если будут какие-то трудности. Возьми, пожалуйста, его. Так. Так. За ним есть и сюда. Ну, пойдемте сюда. Погнали. Okay. Так, ускоряемся. Так, спатели. Бежим дальше. Сюда. Так. Что у нас тут? Ага, вот вижу. Вот сюда. Берем. Что еще тут есть? Блин, тут еще спуск вниз есть. Да -а -а! далеко. И что у нас там? Ну, у нас еще есть место. Попробуем. Давай, спускайся. Четыре минуты, это как так вообще? Как она долго спускается-то, господи, е-мое! -то, Блин, патроны не надо. Не надо, не надо, не надо мне, патроны. Это ты что, сбежать, что ли, пытаешься, не пойму. Что ж там такое лежит, что мы так далеко идем-то? У меня осталось вообще ни, ни о чем патронов. Серьезно? Ради этого мы столько бежали? Опачки. Желтая дверь где-то открылась теперь. В смысле закрыта? Подождите, в смысле закрыта? Я же ее открыла. Где? Где? Тут же ведь был желтый, я его убила. Что происходит? Что за что, что наебалова, я не пойму. Простите. А, так, так, так. Так. Ну давай уж, убей. Убей, убей. Давай, давай, давай, давай. Давай. В смысле? Какая падла? Где? Не вижу. Я, короче, куда-то убегаю. Не понимаю, куда. Что вообще происходит? Ох, ё-моё. Я заблудилась. А, нет, вот я нашла выход. Слава богу, слава богу, слава богу. Я нашла выход. А! Ай, да ну вас нафиг. <смех> <смех> На тебе в затылок. <смех> Где, блин? А, вот туда дальше. Да что ж ты будешь делать-то? Возьми, дробаш, твою мать! Полейся, полейся, я тебя умоляю, полей, тя. Ладно. Так, что мы можем сделать? Мы можем... А, вот это вот. Вот с этим. Вот это. Это мы никак не можем, да? Тихо, не ори на меня. Не ори. Oh, так. Oh. Ну давай, где мышка? Хитить, колотить. Сюда, давайте мне аптечку. что меня это легко, блять. Ладно, в другую сторону идем. А -а -а. Так, тут где-то была дверь. Дальше. Вот она. О, торт. Что -то? Аптечка это хорошо. Братиш, пошел он. Так. Давай-давай-давай Ну отстреливай, отстреливай, отстреливай Отстреливай его, да что ж ты, блин, будешь делать-то, а? не, за. нет защиты? Ты чё? Охренеть! себе. Ну, такое себе. Мне не особо нравится это, на самом деле. Вот эта херня в это играть. Может, другую что-нибудь запустим все-таки? Ай, что-то мне не нравится. Что-то как-то все душнее и душнее становится. Я, конечно, я не такой профессионал, так экстра контент. И там должен умереть. Ну, давайте посмотрим, что это. Музыка другая. Гора трупов. Это дом построили с целью убивать непрошенных гостей. Сохраня... Сохранять игру нельзя. Предметы каждый раз другие. Нескончаемые ловушки и чудовища. Скорее всего, это он здесь погибнет. Но не бойтесь, погибнет. Можно повторить попытку снова и снова и снова. Еще одна душнина. Зашибись. Выйти нельзя. Ну ладно. Ну, у нас есть ножик. Это прекрасно. Так, одна звездочка. Порох. То есть тут нам будут теперь показывать, что в коробках. Там, а, две звездочки. Я думала, глаза какие-то торчат. Думаю, что за фигня. А, стабилизатор. Это то, что у нас Крис... Крис, Крис да, его Крис звали? А, Крис использовал. Когда охотился на локуса. Ну, хорошо. Ну, ну, разочек попробуем. Если ничего не получится, как бы их хрен бы с ним. Я не успела защититься. Подождите. А это что? Он одноударный, что ли? Ты серьезно одноударный? О, а теперь две звездочки. Зато музыка какая милая. Зато музыка какая милая. Бум, блин. Обнаружи а -а -а -а. а деревянный ящик. Не спешите его вскрывать. Там может быть взрывчатка. Спасибо, мать вашу. Идеально. И что это было сейчас? Зачем мне это? Я могу сюда пройти? Это фургон Зои, да? Ага, хрен я тут сюда зайду. И что, я тут буду только с ножом ходить? Ну тут предметы рандомные, конечно. А тут? Тут был дискач этого придуря. А это что? Тут все заминировано, правильно я понимаю? А, мы прошли. Так, а тут э, мы дрались с этой самой Маргаритой, да? Или как ее звали? Жена Джека-то. Что-то везде где-то что-то кто-то скрипит. Нужен ключ от теплицы. Замечательно, я счастлива. Ну и как? И что вы от меня хотите? И я с этой стороны тоже не смогу пройти, да? Тут меня тоже не пустят? Да, размечталась. Но это, видимо, для любителей хардкора. Ну, то есть, я, я, я такое, как, конечно, не вытащу. Даже близко. Ну, блин, минуты игры я уже мертва. Ну, как бы. Как бы, это уже о многом говорит. Это показатель. Я, конечно могу тут чуть-чуть поиграть чтобы вы посмотрели на мои страдания и э, 100-500 смертей ну блин это будет как-то ну такое себе на самом деле что тут это все ну ладно погнали э, это э, э, а! бливончик, бежим бежим а, таблетки, бежим! Закрыто! Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Что, в смысле? В смысле? Майф, пень! Пень просто. Нет, я это не вывезу, просто тупо банально, да, не вывезу. А что у нас еще есть? Готовы к смерти нет? А? А? Ага. а что у нас еще есть? У нас вроде все. У нас есть вырезанные материалы. Вид. Что, все, что ли? смотрит тут что-то интересное так кошмар это еще играть ну давайте кошмар не знаю что тут но окей Ну, тут я так понимаю если это видеокассета то мы не за итаны играем мы за кого-то видимо за кого-то над кем издевается лукас Стопудово. не иначе Возможно, даже какой-нибудь салый. Ох. Где я? Ты что, блин, шутка такая? Я вообще не знаю. Продержитесь до рассвета! Вы серьезно? Каким образом? Опа. Так. Что... Ну, конечно, ружье берем. А где гильзы? Гильзы. Чем больше, тем лучше. Аптечку возьмем. Ну, ствол просто от ствола, а мало это самое... Вот дробаш, вот самое оно. Я с ним хоть на край света, блин. Серьезно. Так, навыки. Улучшение здоровья. Давай. А! а, -а, -а Это я все покупаю! Улучшение пресса. Улучшает эффективность дробления. Повышает вывод отходов на 50%. Что? Каких отходов? Блин, улучшение дробаша. Модификация. Пу огневую мощь на 80%. А, вот тут что? Пистолет повышает огневую мощь на 60%. Кстати, можно было пистолет набрать. Если есть улучшение такое. чубы бы и нет. А, -а, а вон оно, как это все дело работает. Ну давай, дробаш так дробаш. А это что? Стабильный источник отходов. И что он делает? Опа! Пошло, поехало. Пять часов до рассвета. Начинается. Сейчас что-то будет. Мне кажется, я слышу, как кто-то идет. Так, пока я никого не вижу, никого не слышу. Сто. Ай! А -а, -а. А, а! а! Это типа улучшение идет, да? Опачки. Процесс пошел. Где он? За дверью он там вот. А, вот он. Привет, братиш. А? Отходи, отходи, отходи, отходи. Вот так вот в нос ему. Носа нет, свой проделаем. Проковыряем. Так. Ну да, нам нужно улучшить дробаш. Он их не убивает с первого раза. Ну тогда да, ствол тоже бессмысленно брать. Там я видела, бомбочка, кажется, есть. Давайте, уже мать, еще промахивается. Давай, перезаряжай быстрее. Опачки. покойненько, Так. Перезаряжай быстрее, пока он не встал. Давай, давай, давай, давай. Так, ну это единственный проход сюда. То есть мы можем тут стоять и просто их тут подстреливать потихонечку. Сколько у нас тут? Так, 510. Уже неплохо. Так. Что мы можем сделать? А, улучшение скорости ускоряет перемещение на 20 Так, давайте мы улучшим дробаш. Ох, еще можно улучшить 1700, фига себе. То есть и мы можем еще патрончиков набрать. Кира, тебе он прыгает. Тихо, тихо, тихо, тихо. Еще нам нужно побыстрее это самое сделать, перезарядку. Он прям вот. Это вообще очень долго перезаряжает. Два, три, четыре. Но ну, по крайней мере теперь мы хотя бы с одного выстрела сносим бошки. И это прямо не может не радовать. Так. Ага, вот он идет. Отлично, все, они лежат. То есть, в принципе, хватает один раз улучшить дробаш. Вот тут идет. Давай. Вон ползет. А что это? это? А, это не бомбочка? Все защищаются, рукой прикрывается, Видели? Так, сколько у меня? 310. Так, мне нужны патроны. Где, где взять патроны? Так, пока никого нету, быстро. А, патроны, патроны, патроны, патроны. Гильзы для дробаша. 220. Ебать. Так дорого. Что так дорого? Ну просто дробольшая вот самая лучшее хвалить. Если не промахиваться, конечно. Слушай, это должна быть гора от трупов просто. А сколько до утра? Есть где-нибудь время? Показывает нам, нет? А-а-а, корзины уже растворять замки запертых... Ах ты, ё-моё. Полторы тысячи! Твою ж мать! Ты знаешь, как дорого патроны стоят? Уворачивается да Да, свидосы. Да, свидосы. В смысле-то нет. Я сказала до свидосы. Так, у меня опять. В смысле ты встаешь? Осторожно, победи всех врагов. В смысле? В смысле? Алло! В смысле? Твою ж мать. Да что ж ты не стреляешь-то? Так, у меня осталось три патрона, -мо. А, нет. Шесть. Да ты чё делаешь-то? Да что ж вы делаете, это твари? Тихо, вроде бы пока, пока держимся. Так, еще взять, еще патронов взять. Под Подожди там вождяка сейчас. Я... Туш, я здесь не умру! Что, я прошла? Выжила? Четыре часа до рассвета У меня четыре... 4... Блин, я хочу коррозийное вещество и посмотреть, что мне там откроется Сколько я еще смогу продержаться, интересно. Можно было бы, конечно, еще пистолет себе взять, на случай, если закончится дробаш. Пистолетные патроны, они вроде бы недорого стоят. Так, ну у меня есть пока 8 патронов. Мне интересно вот этого. А мы тут гулять можем? Мы можем смотреть, что тут есть. Подбирать что-то Выше головы все еще жив Ну ненадолго я чувствую С моими навыками ты долго не, продер... не протянешь Тут никаких вещей нет, нигде ничего не лежит Опа, еще одна штука Опа, двое идут Ну то есть, в принципе, я их могу водить За нос, туда-сюда Так. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, минус один. В смысле? В смысле нет? ⁇ -мо ⁇ Давай перезаряжай. Вот это уже нехорошо. Этот круплечок пошел. Опа! Иди нахрен! Врезал он мне. Так. Патронов у меня нету. Хочу вот это. А -а -а -а. Давай, завали его. Опа! Что тут? Что тут? а Хера себе! Так, сколько стоит там э мои. Бля, 310. Херовенько. Тогда берем пистолет. И пистолетные патроны набираем. Вариантов других нету. Аптечку еще надо. А улучшение пресса, выход отходов на пись, 50... все, я поняла, о чем это. Ладно, берем ствол, Деваться некуда. Значит, за той дверью тоже еще один пресс получается у нас, да? я не успела за а -а -а! все я поняла как это сидела работать но я тут не выживу это определенно точно это будет долго и мучительно мучительно для меня давайте начнем с этого так ну эту кассету мы посмотрели давайте глянем что дальше Что нам там дальше очки 5000 а тут короче говоря чем дольше ты выживаешь тем э, выше тем, тем больше тебе дают всяких ныщечков бесконечные боеприпасы хера себе неплохо а, нет нет по попытку мы посмотрели все нормально мы убедились в том что это... ну давайте да, в следующий раз уже в следующей серии посмотрим как раз спальню, спальню 21. И дочери. Посмотрим вот это вот все. Надеюсь, будет это более интересно, чем вот это вот кошмар вот этот. Непонятный. Не, не пойми что. Все. Uh, всем спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели. Uh, оставляйте комментарии, это для меня. Ставьте лайки для продвижения канала. Всем спасибо, всем пока.